Всем привет, дорогие друзья! Что происходит на нашей планете? Тут другой теперь вопрос. А наша она вообще? Может мы просто живем в такой необычной обстановке, что мы вообще здесь пришельцы сами? Потому что, скорее всего, здесь что-то другое. Я не знаю, что происходит по всему миру, но я могу догадываться о том, что я могу вам показать. Эти кадры были сделаны в США. Не так давно случилось необычное. Водитель это необычное иномарки проезжал этот необычный район и увидел перед собой необычный смерч. Ладно бы смерч так повлиял его остановку. Ну да, конечно. Но здесь совсем другое еще повлияло. НЛО. Или их уже очень много. Посмотрите, как они манипулируют и управляют нашей Погоды, ну вообще не наши уже, можно сказать чужой погоды. Они могут не только управлять, но и контролировать, куда нанести необычный, непоправимый удар по населению. Конечно, я сперва подумал, может это все-таки обман, и решил проверить. И множество интересных я сделал открытий, дорогие зрители. То, что вы видите, это необычный, опасный НЛО. Они Влияют на все. На погоду, на молнии, на штормы, на, можно даже сказать, на цунами. Также их видели тогда же. Но что на самом деле и почему власти не могут ничего изменить? Интересно, интересно. Мне кажется, эти необычные НЛО не только могут управлять вот этим всем, но и могут останавливать. Да, да, да. Вы заметили грады? Большие появлялись. И, кстати, я также видел своими глазами НЛО, когда молнии сверкали. Конечно, вы скажете, такого не может быть. А на самом деле может. Как вы думаете, что за это необычное и очень ужасающее кадр, который засняли очевидцы в Санкт-Петербурге? Да, это недавно произошло, неделю назад. Этот НЛО появился, а потом исчез. Вы такое видели вообще хоть раз? Они появляются, а потом исчезают. Так ладно, НЛО бы маленького пространства, но этот огромный. И я такие НЛО уже часто замечаю по всему миру. В Мексике, в Ирландии, в Англии и даже в Норвегии. Очень удивительно, но эти сюжеты очень страшные для того, чтобы вас, дорогие зрители, не шокировать, а показать. Я теперь понимаю, почему все это происходит. Наш мир, можно сказать, как пирамидный домик. Он рушится, поднимается, поднимается, рушится, ну или рассыпается, рушится. Что вообще это такое? Странные объекты, которые часто появляются по всему миру. Да, они очень опасные. Множество ученых даже заявляло о том, что когда вы видите НЛО, не снимайте, не подходите, не бросайте, не кидайте, не стреляйте, не бегите. Только бегите от них. Они могут догнать и собрать вас куда-то в другой мир. Такие необычные видеосюжеты очень пугают людей. Множество детей пропадают, множество зрелых людей исчезая. тоже тоже были моменты истины той когда происходили не так давно в Канаде парень пропал но слава Богу он знал что происходило он проснулся в другом месте в другом городе и рассказал что его похитили НЛО и он заснял на камеру такое было но как объяснить то, что сейчас происходит? Мы видим необычные молнии, нам очень интересно, страшно, но и к тому же красиво. Этот необычный НЛО появился в этом городе неспроста. Посмотрите внимательно, на что он похож. Я уверен, вы такого еще не видели. Молнии прям отскакивали от него, вы видите? Такого никто не ожидал. И то, что происходило, все виноват этот объект. Ученые до сих пор не могут понять, исходя всей ситуации, что происходит. Мы видели с вами спиральные НЛО. Мы видели овальные, дискообразные, квадратные, треугольненные. И вы не понимаете, о чем я говорю? О том, что наша планета разделена на множество инопланетных существ. Где-то есть квадратные НЛО, которые руководят своим, можно сказать, участком, где-то есть дискообразные. То же самое есть и в Южном полюсе, и на Северном полюсе есть множество стен и огромных НЛО, которые охраняют эту стену для того, чтобы ни люди, ни кто-то другой не смог перейти ее, ее границ. Но к чему же я вам хочу все это показать? Вы видели, наверное, НЛО. Кто-то видел, как у меня похоже, кто-то видел наподобие, но у них своя цель. Цель, которая вы никогда не поверите о том, что происходит. Множество объектов, они не просто ужасающие, они опасны. И как с ними бороться, никто не знает. Бывали и случаи, что сбивали, а на самом деле они просто падали от чего-то, я не знаю. У них своя энергия, у них не ни нефть, не газ, у них своя. Это мы с вами летаем на ракете, но они летают совсем на другой ресурсом. А этот кадр: группа туристов и группа студентов отдыхали в этом месте. Этот ролик, конечно, чуть-чуть старый, семнадцатого года, но суть в том, что здесь происходило. Посмотрите на очертания облаков, которые проходят рядом с этим объектом, и этот объект нарастающим. То есть, все подумали, что это свет солнца или наподобие. Сперва в этих необычных моментах есть одно «но». Сама это видео, потому что это видео Ровно год была в запретном, можно сказать, ресурсе. Его изучали ученые, его пытались как-то объяснить, но никто не смог. Что за объект был, я не мог вам показать дальнейший, можно сказать, видеосюжет, потому что там были крики, паника, и люди просто убегали от этого объекта. Он не один был, а их было очень много. Они разделились на множество там частиц вроде 20-25, я точно не помню Но суть не в этом Суть в том, что Земля скрывает вот такие необычные видеосюжеты И мы с вами не можем объяснить о том, что происходит Ученые пытаются, но мы их не слышим Политики делают свое дело А мы пытаемся, дорогие зрители, понять, что вообще происходит с планетой Даже сейчас, посмотрите, мы ничего не знаем про нашу планету Земля круглая или плоская? Космос есть или мы под водой? Что вообще происходит? Как вы это объясните, если вы не знаете ничего? Если только вы не со школьной партии учите эту необычную структуру, а именно школьную. Думаете, дорогие зрители, ну а я что мог, то и показал. Ставьте лайк, подписывайтесь и наслаждайтесь.